Вот уже 20 лет африканский фермер-мусульманин по имени Якуба Садовага из Буркина фасо едет по пустыне и возрождает древнюю технику земледелия, повышая качество почвы. Все, что у него есть из инструментов, это мотыга и твердая вера, что все можно изменить. Якуба не умеет ни читать, ни писать. Он не знает, сколько ему точно лет и не владеет французским, чтобы общаться с иностранцами. Он использует наречие своего народа. В далеких 80-х, когда на землю его народа пришла ужасная засуха под названием Сахель, вся зелень исчезла, погибли деревья, а земля превратилась в корку, люди начали уходить в поисках пропитания, а он остался. «Здесь похоронен мой отец», — сказал Якуба. Якуба не смотрел телевизор, поэтому он не представлял масштабы происходящей катастрофы. Сахель охватила огромные просторы в четырех африканских странах, количество осадков сократилось до 20%, Огромное пространство Саванны превратились в пустыню, что вызвало миллионы смертей от голода. Ученые утверждают, что эти последствия искусственного изменения климата, начавшегося на середине 20 века. Савадага не знал об этом, он просто продолжал делать лунки и сажать семена при помощи древней методики Зай, которую в процессе немного усовершенствовал. Он расширил лунки, чтобы собирать больше влаги для корневой системы. Самым важным новшеством, по его словам, стало добавление навоза с соломой, которая дольше задерживала влагу. Он делал это заранее, до наступления сева в период сухого сезона. Его сверстники высмеивали эту практику, так как это считалось расточительно. Эксперименты Якуба увенчались успехом. Урожайность начала увеличиваться. Вместе с семенами пороса и сорга у него начали прорастать деревья. Они появились благодаря семенам, содержащимся в наводе. Год за годом деревья росли, повышая урожайность пороса и сорго, а также восстанавливая жизнеспособность деградированной почвы. В ноябре 2009 года Савадога прилетел в Амстердам и Вашингтон, чтобы выступить на конференциях по вопросам изменения климата, продовольственной безопасности и бедности. Там он сказал следующее. Мое убеждение, основанное на личном опыте, что деревья ⁇ это как легкие. Если мы не зачитем их и не увеличим их количество, то это будет конец света. История Якуба привлекла международное внимание, и в 2010 году о нем сняли документальный фильм. Человек, который остановил пустыню. Все средства, собранные после показов этого фильма, Якуб инвестировал в лесовосстановление своего региона и на программу обучения фермеров. Теперь технику возрождения почвы за преподают по всему региону, и это помогает фермерам восстанавливать биоразнообразие и улучшить свою продовольственную безопасность, адаптируясь к изменениям климата.